Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 16 августа 2017 года, канал Архподготовка, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир вещаем мы из шалаша». До новой исторической эпохи осталось восемь дней, да? Ничего не путаю? Так, ты хотел там новости какие-то рассказать? да. Вот у Марка появилась идея. Он вообще генератор идеи. Очень. Ну да. И такая... Привет, кстати, Марку передаем от всей души. Да, так как он сейчас находится в, под домашним арестом, но это ему не мешает генерировать идеи. вот он решил, что люди, которые готовы к переменам, могут себя как-то обозначить. И для этого у него появилась мысль по поводу... Значка, которым можно себя определить. И вот такой тест по этому поводу он нам предложил. Это называется знак непримиримого. Носят люди, стремящиеся сменить власть, идущие к цели до конца. Человека со значком непримиримого можно назвать политическим камикадзе. Непримиримый человек отдает себе отчет в том, что власть его может репрессировать. Тем не менее, это не останавливает его. Репрессии могут быть такими. Увольнение с работы, отчисление из вуза, лишение бизнеса, многотысячность штраф, лишение свободы, лишение здоровья и даже лишение жизни. Человек, надевший на себя знак непримиримого, готов принять для себя как минимум три первых пункта, а максимум все. Знак непримиримого мог носить не только уличный активист, но и те, кто ведет борьбу в информационном поле или в изгнании. Главное соблюдать две, два простых правила. Нельзя испугаться угрозы репрессии, прекратить борьбу, а потом со значком на груди снова ее возобновить. Нельзя временно уйти из политики, а потом со значком на груди снова в нее прийти. Снять значок можно только один раз, и в снятии значка нет никакого позора, поскольку нельзя упрекать человека в слабости. Позор для него будет лишь только тогда, когда он прикрепит значок во второй раз. Человек со значком непримиримости должен вселять уверенность окружающим, что он не подведет. И значок не награда, а ответственность, и каждый его надевает на себя сам». Значок можно изготовить из любого серебристого материала. Можно, например, взять готовый значок, снять с него декоративную пленку, за которой открывается э, почти зеркальная поверхность металла. Можно даже просто обернуть любой значок фольгой. Вот такая идея появилась у Марка. Так что, если вы готовы э, поддержать его инициативу и как-то присоединиться к такому движению, то вот, пожалуйста. Хорошее предложение, на ваш взгляд. Очень, как, как это... Очень толковое письмо, Да. Так, вот пишет Марку, нужно сбежать в шалаш. Ну, он свой путь выбрал, мы свой выбрали. Тут у каждого свой путь. Скончалась актриса Вера Глаголева. «Царство небесное». Мне она нравилась, очень хорошая актриса. Она была, наверное, вот, когда появился Сергей Бодров, я подумал, что это... Вера вот так, мужчин, по манере игры, то есть это не игра, это жизнь, то есть они проживали свою роль, они играли и тот и другой, вот поэтому я, мне очень нравился фильм «Выйти замуж за капитана», такой вроде простенький, а серьезная актриса была, конечно, очень серьезная, жаль, она, в общем, не старая, еще в 62 года. В Смолейской области 11-летняя девочка травмирована упавшими футбольными воротами. То есть опять начали падать ворота. Я думаю, что мы сейчас услышим про это миллион раз. Поэтому если есть рядом с вами где-то такие ворота, ну, закрепите или там как поспособствуйте, что они были закреплены. Да? Всегда, всегда участие человека нормального, который... Зырит, так сказать, корень, оно спасает многие жизни. У нас люди так привыкли, что всех ждут каких-то решений от властей, от местных. Но власти уже всем доказали, что людям, для людей им дела вообще никакого нет. Поэтому, как говорится, спасение утопающих, то ловим самих самим на надо самим стараться обезопасить. Да. СК завершил расследование в отношении арестованного по делу 12 июня школьника Галяшкина. Ну, это конечно шедеврально 17 летнего школьника содержат под домашним арестом за то что он распылил якобы да, 12 июня э, газ из баллончика зачем его этим нацгвардейцам надо было хватать прессовать, непонятно то есть они его схватили они непонятным образом в общем, себя вели э, пытались силой что-то добиться от этого паренька. есть даже он применил баллончик, но, наверное, он просто сопротивлялся. Он, он, ему 17 лет, как он может здоровым мужикам по-другому сопротивляться. Вот он. Хотя, я думаю, может и не было никакого баллончика. Такой тоже вариант возможен. Сейчас, что хочешь, могу придумать, но факт тот, что в день России Представители власти России, несовершеннолетнего в центре Москвы, трамбовали совершенно жестким образом. Зачем? Вопрос. А вот арест правозащитника Нагавкина продлен до 16 сентября. Да, ну Нагавкин известный такой в Волгоградской области, в Волгограде правозащитник. Его в прошлом году арестовали. И дело полностью перевели в Москву, хотя ему там меняют какую-то кражу, я вообще, честно говоря, не разбирался, нет никакого понимания, что там происходило. Но там кто-то откуда что-то украл, показали на него, что он был с ними. В результате дело переместили в Москву, так как один еще из тех, кто показал на него, он там проходит по убийству, что -то. поэтому рассматривается в Москве, а заодно его арестовали и содержат в Москве какая связь в Волгограде преступление совершено в Волгограде потерпевшие в Волгограде проживает и сам собственно подозреваемый да? почему-то всех переводит в Москву очень странное дело и суть по всему шито белыми нитками судя по всему вот бомжа в Саратовской области отправили под домашний арест. Да, видите, вот Нагавкина в тюрьму, Лёш Политиков, в тюрьму, у которого есть все, в общем, для того, чтобы проживать где угодно. А бомжа под домашний арест. Как можно бомжа отправить под домашний арест? Это вопрос. Но больше всего мне нравится. Формулировка статьи. Его привлекают, значит, против мужчин, я читаю, то скажут, придумал Мальцев, против мужчин возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, мошенничество с использованием служебного положения. То есть бомж использовал служебное положение бомжа и попал под домашний арест, не имея дома. Шедеврально. Я же он будет отбывать, если он бомж. В аэропорту Лондона прогремел взрыв, над летными ангарами поднялся черный дым. То есть вот до сих пор непонятно, что там произошло. Вот так это выглядит. Надо больше информации. Что-то что рвануло. Видишь, оказывается, не только в России взрывается, но иногда даже и в Англии. А вот Стокгольм неизвестный открыл стрельбу. Если вы помните, вчера, позавчера говорили, или вчера... Говорили по поводу того, что в Мальме э, стрелял какой-то человек, троих ранил. А здесь э, неизвестный какой-то тоже стрелял, двоих ранил. То есть в Стокгольме, в Швеции вообще стало небезопасно. То есть, вот видите, в Грозном абсолютно безопасно, а в, Шве... а в Швеции небезопасно. Нас будут уверять, что лучше... самое лучшее место на Земле с точки зрения безопасности – это Россия. А вот в Швеции, видишь, какая небезопасная. Ват... Ватникам покажут по телеку, а они скажут, блин, как в швеции тяжело. Да, вот сразу наглядный пример по поводу безопасности в России, точнее в Москве, на западе Москвы в коллекторе нашли двух убитых мужчин. Да, но ну это как-то Особо сильно Никто из-за этого да, не переживает Потому что Ну и это, и это такие же, да, там, какие-то бомжи, или маргиналы, или еще как ну, как обычно у нас. То есть, вообще, странным образом эта информация просочилась. Про убитых, зарезанных людей в коллекторах вообще информация не просачивается никогда. У меня был случай, даже не один, по поводу, когда я работал в правоохранительной системе с этими коллекторами очень много было связано и комических, трагических историй когда там трое бомжей бомжиха, и два бомжа спали в коллекторе, проснулись он стал избивать ее говорит, ты зачем мне шапку украл она чтобы ее не били говорит, это не я, это вот он и он того забил до смерти такой был, и был когда нашли скелетированный труп в коллекторе он глубокий такой но в Астраханское шоссе, в Саратове, поворот делают. Вот прямо на повороте 30-метровый коллектор. И чтобы достать тело, следователь прокуратуры притащил кран, ну обычный колесный, и туда опустили, подняли, и такой скелет болтается на стреле. И ехали две машины, а там фу, и лоб в лоб столкнулись. Ну здорово они перебились, а людей ну, понятых не было, поэтому взяли документы вот у этих, которые перебились, но ну, без сознания они практически были, и записали их в виде понятых. А мне нужно было устанавливать, что там было на самом деле, я там не был. И поэтому я вызвал понятого, он пришел на костылях, я говорю, ты там понятым был. Какой на понятым? Говорит, я с дядей ехал на машине. Я говорю, а второй, соответственно, дядя, он говорит, да, я говорю, где он? говорит, дома валяется, не может прийти. Так что много интересного было про эти коллекторов. Можно книгу написать, назвать про танкистов. Потому что бомжей, которые живут в коллекторах, называют ну, из-за этого танкистами. А вот ФСБ объяснили, почему озеро сладкое перешло к Казахстану? А потому что оно сладкое. Поэтому оно и перешло к Казахстану. А объяснили, что оно усохло и до такой степени усохло, что перешло к Казахстану. Представляешь, то есть э, Потрясающая совершенно ситуация да, То есть оно усохло почему-то С российской стороны А с казахской не усохло Так вот Весело живем Короче Очень странное это озеро Сладкое, но я думаю, что это вброс Сделан именно для того, чтобы Посмотреть реакцию населения Поскольку сейчас будут Передачи огромных Территорий начнутся Вова будет. Я думаю, что, как мы вчера говорили, я думаю, озеро Байкал отдаст в конце концов. Ну, в принципе, сейчас уже отдал воду, а тут китайцы качают, и все. И лес вывозит. А? И лес из окрестности озера. Ну, выводят. да. Собянин пригласил горожан принять участие в юбилейном забеге в московский марафон 24 сентября. Я думаю, что имеет смысл поддержать и принять участие в этом марафоне. Не обязательно бежать там бешеной дистанции 10 или 42 километра и 195 метров. Можно и меньше пробежать. Самое главное, чтобы была какая-то определенная символика на майках. Да? Можно, в принципе, одеть одни майки, под них другие, в процессе снять. Ну и многое другое Можно в этом марафоне В общем-то Устроить интересную из этого марафона Интересную протестную акцию устроить А сейчас модным словом называется флешмоб Флешмоб, да, да, конечно, политический флешмоб Надо самое главное в СМИ, в Твиттере и так далее Договориться, что делать и все одновременно Они никак этому не смогут противостоять Ну и лишь только отменят марафон Так что, видите, это можно назвать осенний марафон за смену власти да, можно. Очень одеть... хорошо. Осенний марафон за смену власти. Очень хорошее название. Всем одеть красные футболки, красные трусы, например, и бежать в форме галочки. Да, кстати, тоже. Во, молодец какой. Здесь вообще ничего не надо. Люди пришли в красных футболках, красных трусах. Хорошо. Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации. Ну, это, в общем было очевидно. Я как бы смоделировал такую ситуацию, если вы помните, а один достаточно осведомленный мне человек потом, в общем, сообщил, что я правильно все смоделировал, что именно там была провокация, что позвонил Сечин, сказал, старичок, ты нам здорово помог с этим там башнефтью, там за нами должок, приезжай, мы там рассчитаемся, ну и рассчитался, а Генерал от феоктистов, которого потом вытурили, да, он все это реализовал. То есть Сечин врулил деньги, являясь провокатором. А генерал, который являлся его карманным генералом, все это дело реализовал. Интересная вещь, что генерал-то потом выгнали. Обрати внимание. То есть, если бы не, не за что было выгонять, награждать должны, Улюкаева поймала а его выгнали. Малый что... сделал свое дело. Мало да, Малый может идти подальше. А вот прокурор, судья, назвал ГУА местом требования Улюкаевым взятки у Сечина. Оказывается, там, значит, на саммите БРИКС Сеть... Улюкаев потребовал у Сечина взятку. Но это об извините Представляешь, Сечин ближайший друг Путина, Улюкаев это знает как никто лучше. Сечин это кошелек Путина, наряду с Ротенбергами, Тимченками и всякой остальной шалупонью. Да? И, и, и подходит какой-то Улюкаев, пусть министр, но все равно, да? и говорит, слышь ты там, денег дай мне. Это очень смешно выглядит и неправдоподобно. Роснеев прокомментировал заявление Улюкаева о провокации. Да, они сказали там, что, я так понимаю, Леонтьев проснулся, с и рассказал о том, что не будут они тут ничего говорить про Улюкаева опровергать, потому что он выбрал такой способ защиты. И, значит, но он, значит, требовал сам. Сам он требовал, в общем. Не виноват я, он сам пришел захвативший год назад Ситибанк-бизнесмен попросил Путина стать защитником на суде. тут Когда закончится газ и нефть, что будет? Во-первых, нефть и газ никогда не закончатся, потому что, как правильно сказал тот министр Саудовской Аравии, да, нефти и газа, который сказал, что каменный век кончился не потому, что кончились камни. Понимаете, так и здесь, и нефтяной век кончится не потому, что кончилась нефть. Придут новые, они уже пришли, эти новые технологии, нефти станет нужно все меньше, меньше и меньше. И все. И она, она не кончится, она так и будет еще, я не знаю, миллион лет. Ну не миллион, как, но в любом случае очень долго, потому что потребление ее будет падать. Вот пишет у Коммуникадзе день рождения, день варенья, пишет, поздравляем Дмитрий от всей души, поздравляем здоровье ему и самое главное... Это, это, мужество мужество да. вот в чате очень много вопросов приходит по поводу того что э, люди с, с, когда общаются со своими родственниками не могут до них достучаться вот человек пишет, я объясняю что придут перемены, а мне в ответ смех и говорят что не будет этого не дадут и другой будет вором как мне их переубедить прошу и он да, как переубедить? Никак переубеждать не надо. Зачем всех переубеждать? Их переубедить сама жизнь, во-первых. Во-вторых, нужно вкидывать какие-то вещи, которые как ростки прорастают. Ну, то есть, говорить те э, истины, которые, в общем-то, все знают, что у нас больше всего национальных богатств, больше любой страны. Сам при этом очень небольшой народ, да мы самые бедные. При этом Вова числится самым богатым человеком мира. И вся его шоба, там, все миллиардеры и так далее. И что, если вы посмотрите первый срок, когда он отсидел, ну, наверное, такого не было. Если после первого срока Вову катапульсировали, пришел даже другой Вова. Все равно не было бы такого бардака, потому что другого Вова надо было катапульсировать тоже через срок обычный президентский и так далее. Если будет сменяемость власти, то такого бурдака не будет. Если будет а, власть под микроскопом, мы можем посмотреть на нее, будет открытость, закон о правде, будут там видеокамеры, микрофоны, то ничего они не сопрут и так далее. Если все будет делаться в облаке, если все, каждый документ мы будем видеть, не прокуратура, которая сейчас смотрит рассекретили документы ЖКХ. И теперь прокуратура может их посмотреть. А мы нет. А для нас они секретные. Охереть. Почему? Чтобы мы не знали, кто сколько украл. Прокуратура знала и брала долю. Чтобы сказать, мало, блин, носит. а? Посмотри, сколько украл, а носит мало. Ну-ка давай его там за яблочко схватим, чтобы больше носил. Вот о чем речь. Поэтому тут что убеждать людей? Надо это бросить, это прорастет в башке, если там есть что-то в голове, какая-то почва. А если там все выжжено, ну что ж, ну бывает. А, вот тут мы посоветовались и появилась такая идея. Потом... Спрашу, что с донатом? Что с донатом? Донат вроде работает. Все нормально с донатом. Вот В связи с тем, что в чате и в донате, опять же, да, очень многие задают вопрос похожий э, по поводу того, как, как будет происходить вся эта смена власти в стране. Нет, у нас что есть сценарий, но тут очень важно, чтобы это был общий сценарий, поэтому давайте, наверное, э, будем списываться, скидывать, скидывайте ваши варианты на почту, скидывайте ваши варианты в твиттер в личку, если кто-то считает, что это может. Ну, супер секретно скидывайте в Твиттер в личку. Можете куда-то забросить и ссылку, дать в личку в Твиттер. Ну, имеется в виду, что то сообщение, которое прочитаю только я. Можно, наверное, на пятое, одиннадцатое это сбрасывать на сайт. В качестве предложений. Поэтому давайте мы сейчас уже было несколько предложений, мы почерпнули очень много интересного. Кстати, умных вещей было, конечно, одно совершенно сумасшедшее предложение. Там просто вот можно фильм снять, даже такой комедийный, как мы делали революцию по этому предложению, но, но, с другой стороны, там тоже были определенные зерна. Хотя, конечно, это было очень смешно. Да, мы посмотрим, проведем рейтинг и поймем, как общее количество людей в процентах в отношений представляет вообще свое будущее в этой стране, в своей стране. И поймем, насколько люди готовы к такому будущему или какому-то другому. Так, вот захвативший год назад Ситибанк бизнесмен просил Путина стать защитником на суде. Блин, ужас какой-то... Где они ищут защитников? Это Арам Петросян. можно, Если бы человек не сидел уже год в тюрьме и не попал в такую тяжелую ситуацию, можно было бы по, по поводу Петросяна это да? Только Петросян мог сказать, что Путин может кого-то защитить. Это такая шутка. Да? Но я понимаю, он в тяжелой ситуации, он год лишен свободы, причем Нервы у него не выдержали. и Интересная ситуация. Он частично признал свою вину. А суд запретил бывшему следователю защищать его интересы. Представляешь, что э, дело вначале расследовал один следователь, который потом ушел, стал адвокатом и пытался э, стать защитником Петросяна. Но суд запретил, потому что там нет э, Петросянка ходатайства Заявил на суде И этого достаточно Они говорят, не, не подписано соглашение Поэтому ну и нафиг э, Представляешь, какая прелесть Это соглашение, как два пальца, я извиняюсь Там же можно было все, все это дело оформить Ну вот, отказали Ну потому что следователь, я так понимаю Прекрасно знает Какие там косяки в этом деле, и развалить его, наверное, нельзя, но создать бешеные проблемы можно по этому делу. Такая казусная ситуация произошла в Петербурге. Организаторы пресс-конференции писателя Джорджа Мартина не стали переводить ему вопрос про президента России Владимира Дважды Владимира. не стали. Дважды не стали. Да. Этот Джордж Мартин это тот, кто автор сценария популярнейшего сериала «Игра престолов». Я этот сериал не смотрю, так вот когда там какие-то эти рекламные части какие-то я там вижу какие там люди с, с, в железе там ну, в общем, карлики там что-то я, я, я даже не понимаю о чем я понимаю что это фэнтези это какой-то фэнтези такое ну вот ему задали без всяких фэнтези два вопроса про путина и ни один не перевели потому что боялись что он такое фэнтези там задвинет, задвинет очень интересно, да, очень интересно видишь, как, то есть цензура цензура, жесткая цензура которая по конституции запрещена а Вова является гарантом конституции представляешь, как он нам все тут загарантировал уже а вот Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам да, и вот тут пишут, для чего ВВ дали 180 дней я слышал, тоже сейчас все пишут о том, что Путину там дали 180 дней на то, чтобы он катапультировался, да, что-то, ну, фейк, от не фейк, я не знаю, но я думаю, что у него нет 180 дней, у Путина, я надеюсь, что у него максимум 80, а может и этих нет, поэтому... Осенний марафон за смену власти. Начинаем и все. И продолжаем уже по полной программе. Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам. Ну там вообще не совсем так. Путин заявил, что белорусские НПЗ должны использовать только российские железные дороги. Вот так То есть он сказал, что это... Нужно обсуждать в более широком формате, но это фраза «паразит», это просто так сказано, ведь, ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому нужно запакетировать получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры. Во-первых, я сразу к господину Путину хочу сказать, что он заблуждается на белорусских МПЗ используется еще иранская нефть договор подписан год назад если он не знает то я ему об этом рассказываю и такая нефть идет танкерами а не в бочках да? и не только кстати танкерами поэтому он немножко тут заблудился в вопросе он немножко плавает Это, и та нефть российская которую он называет наша очень часто тоже из Ирана. И уже давно налажено в обход санкциям. Это мы тоже знаем. И если белорусские сказать, производители бензина, там, керосина всего на свете берут нефть через Прибалтику, то на ней тоже никто не написал чья она. Российская или не российская. И вопрос Путина, вот, представляешь, есть российский, так сказать, производитель нефти, если так, так можно сказать, у них производители газа, производители нефти, того, что давным-давно уже произведено, ну, поставщик нефти. И этот поставщик нефти тащит эту нефть бочками. Да? Путин утверждает, что это поставщик, что еще а белорусы получают эту же нефть и эту же нефть через Прибалтику. Значит, услуги доставки там дешевле? Ну, что же они, больные, что белорусы? Они говорят, что у них давние договора, поэтому они не хотят расторгать. Я уверяю, что если там была разница в цене в сторону того, что российский вариант дешевле, они бы... Принимали российский вариант А раз они его не принимают Значит тот вариант дешевле Значит там не все складывается по поводу российской нефти Российская нефть купленная прибалтами И проданная белорусам Оказывается дешевле российской нефти Проданной напрямую белорусам Это что такое? А? Это очень интересно Не зря ли бог сказал эти слова Здесь вот как раз тот вариант Когда можно уцепиться за язык И вытащить все-все-все-все все. Это нас будет очень сильно Интересовать в трибунале О чем он говорил здесь А вот в ЦИО он выяснил Что почти 40% россиян Вообще не употребляют алкоголь Да, ну я думаю что 39% Если быть точным Процентов заявили, что не употребляют алкоголь и Я могу Как бы в их число Тоже включиться а вот, значит, Остальные граждане Вроде как употребляют алкоголь Но это не совсем так Это не совсем так То есть На самом деле Цифры Употребителей алкоголя Очень завышены то есть, во-первых, здесь имеется в виду только взрослое население. Дети не употребляют алкоголь. Даже, предположим, 40% взрослых не употребляет, и еще детей, так это 60% населения не пьющих. Да? Кроме всего прочего, масса людей, которые живут в специфических регионах, где вообще никто не пьет. То есть здесь в среднем по России в целом проводил. Если бы он приехал, например, в Чечню, там даже если кто-то употребляет алкоголь, во время опроса он бы сказал, не, я не употребляю. Ну это логично, да? То есть там практически близко к процентным цифрам. Весь Кавказ. Ну и так далее. То есть если все сейчас подробно разбирать, то окажется, что пьющих людей, ну тех, которые употребляют алкоголь, реально так, ну... Не, не, не алкаши, ну, выпивают а, по праздникам, по выходным, так, так. Ну, максимум четверть населения, а то и меньше. Поэтому <свёздные> проблема отсюда и возникает, что цифры считают неправильно. Понимаешь? То есть, ну, мы эти вещи понимаем, и я думаю, что Справимся с алкоголизмом тех немногих, пьющих в России. Вот наш зритель тут процитировал фразу Сталинова и Джугашвили. Он так выразился. «Не страшно, если стадо баранов, но у них умный во главе. Но страшно, если стадо умных, а у них баран во главе». Это точно. Все-таки у нас страна умных людей. Рогозин назвал дату очередных пусков с Восточной, 28 ноября и 22 декабря. Но надеюсь, что мы кого-то уже сможем отправить из нынешних озерных и первым и вторым рейсом туда, туда, в космос. Очень большая надежда на это. В правительстве провели совещание о размещении центров по добыче криптовалюты. Представляешь, о как как они прям взялись за это дело. шувало, проснулся. Все, что касается больших денег, его очень сильно интересует. Ну, потому что собачки на самолете это, денег стоят. Поэтому нужно... вот И он за, заинтересовался этим делом. И тут заявили о том, что а, будут майнить а, биткоины, там, ну и другие криптовалюты. Соответственно, для этого нужны центры и что эти центры будут в России И в общем стали прорабатывать вопрос Как эти центры строить Ну это же Для них очень удобно Понимаешь? вот Деньги, делать деньги Прям сразу напрямую. Больше ничего не надо. Ни дороги не надо делать. Ни аэродромы. Ничего. Ни машины. Ни самолеты. Ничего. Ни медицины. Ни здравоохранения. Делать деньги. Вот главное. Душа тут стремится к этому. А я думаю, что электричества нет. Потому что да, Китаю сбрасывают именно на это. Именно на то, чтобы майнить криптовалюты. На это сбрасывает электричество в огромных количествах. И, ты, извини, знаешь, что сразу возникнет? Возникнет сразу, как только они начнут эти центры размещать, если до этого они останутся, а мы их не выкинем, то будет бешеный дефицит электричества, подключение будет стоить бешеных денег, и само электричество станет кратно дороже, кратно. Потому что ну, выгоднее будет его им кидать на то, чтобы намайнить денег, чем... С какую-то старую пять копеек взять, правильно? Извини, я перебил тебя. Вы, вы сказали слова прямо вот в точности те, которые были сказаны нашим, так называемому Солнцевику, одному моему знакомому, которому, воле судьи, довелось с ним пересекаться, и в конце их встречи вот эта вот фраза "надо делать деньги" была брошена ему на последок. Ну да, конечно Вова знает как их делать Красть Вот так Как они эти деньги делают? Они крадут Так что даже вот Представляешь, сейчас Они поставят фермы по майнингу Будут майнить Биткоины и это будет убыточно У них Это потрясающая ситуация И это у них будет убыточно Еще они на это будут красть Центробанк России хочет получить контроль на сферы краудфандинга. Ух. Да, представляешь, то есть, а, а их вот очень сильно не устраивает ситуация с Навальным, да, когда он собирает средства на выбор. И на то, что функционировал фонд борьбы с коррупцией. Их не устраивают ревкоины, уж тем более, которые помогают функционировать в системе, которая вообще жестко заточена против них. И, и, и рассчитывают их смести, сме, сместить. Видишь, как вот это здравство Фрейд. Ну да, рассчитывают их снести нафиг, понимаешь? То есть, они, видно, наверное... Эти вот рифкойны в страшном сне увидели и говорят, а теперь мы должны, значит, вот эту сферу краудфайдинга э, взять под контроль, чтобы только свои могли там что-то получать. Вот. Я читаю, что должно быть. Они устраивают эксперимент, тестируют примут почти все крупные площадки участие при этом участвующие в эксперименте площадки должны раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, идентифицировать инвесторов, а также разместить программное обеспечение на территории России. О как, представляешь? А это то же самое они хотят и с криптовалютами делать, то есть, чтобы, ну, например, биткоины, да, ну, любая другая криптовалюта а признать ее. Прямо в ближайшее время сейчас Госдума выходит, они голосуют за то, что все, узакониваем криптовалюты, но как вот с пакетом Яровой, чтобы знать кто, куда, сколько. Криптовалюта, представляешь, тайная валюта, надо знать фамилии, именущества, имя, адреса, пароли, явки. Это Вова Путин, понимаешь? И что они думают, у них это получится? Есть страны, где биткоины запрещены, и в тюрьму сажать за то, что э, за пользование биткоинами. И что там, много сильно они установили, что ли, людей, которые занимаются э, транзакциями, связанными с биткоином? Да нет, конечно. Поэтому это бесполезно. Это они рассчитывают опять на ручных. Как вот с блогерами, у них не прокатило. Они там, все в список блогеры, да, в очередь, сукины дети. Там показали, вот. Они посидели, ни один не пришел записываться. И что они сделали? Они отменили эту фигню. Почему? Потому что вся система заточена на ручных. Если все будут неручные, все, система рухнет. Она не в состоянии сопротивляться неручным. Один неручной создает бешеные проблемы. Посмотрите, сейчас по Мальцеву работают какие-то сотни людей. Там. Почему? Ну Потому что неручной послал нафиг всех. В чате пишут, все, кто против Путина, одна команда, независимо от разности, от разности взглядов. Абсолютно согласен. Самое главное, чтобы это многие поняли, потому что не все это понимают. А вот Орешкин заявил, наблюдается тренд на долларизацию российской экономики. Да. На дедоларизацию. Это не от слова «дед» слово слова дедолларизация, то есть теперь вот а, в настоящий момент, значит, а, падает количество долларовых кредитов, потому что там, ну я не знаю почему, как они думают или как они должны сказать, люди доверяют больше рублю, чем доллар, на самом деле, знаешь, почему падает? Ну, потому что Центробан... и Центробанк, он поблагодарил, Центробанк сделал несколько очень важных шагов, чтобы меньше валютных кредитов подавалось. Самый главный шаг, который сделал Центробанк, это напугал обвалом рубля. Все ждут обвал рубля, в таких условиях ни один дебил не возьмет кредит в долларах, чтобы оказаться среди валютных этих заемщиков, да. Ну, кому это нужно? Все уже видели, что такое валютные заемщики. Это и цикл с по жизни. Кому это нужно? Ты берешь валюту, переводишь ее в рубли, куда ты ее вкладываешь, потом рубль падает, ты получаешь шиш с маслом, а надо отдавать долларами. Кому это нужно? Поэтому, главное, почему... Произошла эта дедоларизация. не потому, что рубль такой прекрасный, и все любят этот рубль, а потому, что все ждут, когда он грохнется. Вот почему это произошло. А вот Путин отчитал за министра финансов. Да, выпороть и доложить. Мы, мы уже говорили, вот сейчас вы будете видеть это каждый день. Выпороть и доложить, того выпороть, этим все поручить. Что надо народу? Что у него нет, как помнишь, в этом? У него ничего нет. Дать ему все, этому народу, все, понимаешь? Вот так. Сейчас он э, э, замминистра финансов, э, он портовые тарифы не перевел в рубли. Он должен этим заниматься, или просто попал под горячую руку, или, может, его назначали где-то ответственным, а он в этот момент... Болел корью, да, и не знал и так далее. В общем, это никого не касается. Главное, что Путин сказал, почему до сих пор тарифы в долларах, а не в рублях, там, или в евро. Я не знаю, в чем они. Не занимался я тарифами. Вот, и нормально так, все. А потом он осмотрел терминал Храброва, аэропорта. Посмотрел. И, в общем-то, душа его наполнилась радостью от того, что можно и отсюда майнить. Майнить, так это назовем, да? Что Путин делает? Майнит, только не криптовалюты, да? Рто... Майнит ртом и жопой, так можно сказать. А вот тут чайки еще напоминают, что, оказывается, Путин сделал подарок Мадуре в количестве 8 и 8 миллиардов долларов. Да, это мы знаем только. Про 6,2 мы слышали, но, ну, наверное, еще там что-то. Но а это конечно. не подарок. Я думаю, что это программа, программа, как там же и пшеницу загнал на, на какую-то сумму. Да, если взять деньги, которые отослали за якобы нефть и пшеницу, то, наверное, такая сумма и получается. но это Мы говорили, пшеница в обмен на кокаин, гуманитарная программа. Путин поручил разобраться с формирования цен на авиабилеты. Разобраться! Народ недоволен! Вы что, запарю! То есть, каждый день он теперь вот эту вот херню, то есть, как кто-то должен разобраться, там ФАС, федеральная антимонопольная служба, ФОС, Все, побежали разбираться и... Причем поручил решить проблему аварийного жилья и нехватки школ в Калининградской области. Да, говорит, все, всем дать жилье! Потом все эти несчастные приходят, Путин нам обещал дать жильем все идите на... к своему Путину. Понятно, вы что ко мне пришли? Так он же вам поручил, так он для вас это поручил, чтобы вы это видели по телеку, а я где возьму? Вы у его озерных ребят спрашиваете. Так же и с нехватками школ поручил, там говорю, да, Владимир, все исполним отсюда подальше, а мы тут все исполним. А еще он поручил главе КБР принять меры после схода сели в сырной аузе. Да, Квардино, Балкарский, значит, вот в Квардино, Балкарии сошел сель. Мы об этом говорили, и Путин выслушал доглад по телефону, находясь в Калининградской области, ну конечно, там камеры снимали. Владимир Владимирович, докладывают. Ну, все решить, понятно? Но они же не знают без него. Без вот этих общих фраз они же не знают, что надо все решить, а ничего. И вот что меняется от того, что он это сказал? Что изменилось? У них денег прибавилось или что? Или погода улучшилась? Что произошло -то? Ну, доложили они ему. Он теперь знает. Пять минут. Через пять забыл уже. Помнит о других делах. Столько более интересных вещей. Тут надо фермы, целые поля для майнинга биткоинов. А тут какая-то херня сель какой-то сошел. Там надо просчитать, чтобы электричество было. У старух его забрать, чтобы это электричество. Вот что главное. -то. А еще <связывая> Кремль перепутал президентов Индии. Поздравление с независимостью страны. Ну не, не того поздравил, ну не страшно, не страшно, какие проблемы. Того, кого надо, не поздравил. Поздравил другого и, и в общем-то, при таком количестве обмененного товару у этого... В Венесуэле, да, у Мадура тут Такая Мадура В голове их происходит, что Туши света. они, ну, представляешь, как они Там нюхают, наверное вот Такой трубой Поэтому я уж не удивлюсь, что Они поздравили Не того президента Индии Они могли бы поздравить С независимостью Индии Могли бы Елизавету Вторую поздравить, назвав Ее Елизавета 11 И нормально было бы с независимостью вы как раз тогда помните, когда Индия получила независимость, да? Так что мы, мы вас поздравляем. Ну, прям как в фильме. Сколько там этих ПН. Да-да, их и не пересчитаешь. Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России. Ну, я так понимаю, на Украине. Тоже своя игра, хотя с э, их стороны, конечно, наверное, надо опасаться. Но представь, сейчас проходят вот эти российско-белорусские учения «Запад-2017». Нам с Белоруссией, ты сам знаешь, написал сколько народу, что расположились вдоль границы с Украиной, что там как солдат Наполеона кашу варят, сидят, и, и визуальных можно наблюдать через границу. Граница с Беларусью не укрепленная. Там нет ничего вообще. То есть, ну, основания для опасений есть. То есть, конечно, там 99%, что Вова не нападет, но если есть 1%, что он может напасть, то надо опасаться. Тем более, что такие вещи уже были. Как потом скажет, это Лукашенко на вас напал. Это не мы. Еще генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США. Да, представляешь, что тут, тут. Начались разборки, Очень интересные, поскольку, ну, некоторые реально там поддерживали Клинтон. да. Теперь можно их загнать в угол, да. Интересно. В СБУ заявили о разоблачении агентов ФСБ в собственных рядах. Я думаю, что если они внимательно посмотрят, то там, блин, в этих рядах будет столько агентов ФСБ, что там их вилами можно грузить. СМИ заявили, шахтеры урановых рудников устроили забастовку на Украине. Да, видишь, вот им не платят зарплату, они забастовку устроили. А здесь топят, как котят, да, людей. Уже сколько затоплено шахт? В этом году Две. Утонули шахты с людьми. Никаких забастовок. Последняя забастовка, это помнишь тогда на Абрамовической шахте, когда люди погибли, как она называлась? Ой, я не помню, в погуглить. Тогда люди вышли, стали что-то требовать, их дубинами погоняли так, мам не горюй, туда прислали всяких зубров и просто отлупили шахтер. А там погибли люди? Поправлюсь, в Украине. А еще Киев обвинил Россию в поставках украинских ракет, ракетных двигателей КНДР. Вот спрашивает мое мнение. Я думаю, что такой вариант тоже возможен. А почему бы нет? Но эти двигатели, я так понимаю, покупали. И вот тут пишут, что двигатели из ракет «Циклон-2» и «Циклон-3». вот и Их там какое-то было большое количество. Какие-то могли попасть. Что Россия делала поставки КНДР, мы это знаем. Причем в разные времена. Мы помним даже при Ельцин. В 1995 году я сам был свидетелем поставок э, автомашин. Всяких этих Уралов, Базов и так далее. Таких, которые из двух кабин. Мощные такие, которые являются тягачами для ракет. Ну, я так понимаю, на них возят ракеты типа нашего э, этого эскадра. Вот, и туда их поставляли, в Корею, в Северную, я это сам лично, своими глазами видел. Поэтому это было всегда, я думаю, что это продолжалось до ближайшего времени. Вот там, что нам в чате подсказывают по поводу вчерашней темы э, о, о помидорах? которые так да. подходит Путина. Вот человек подсказывает про помидоры. В Чуваши строят теплицы Ротенберга, а также, а также отдали китайцам под агропарк площадь земли, которого составляет 4911 гектар в Парижском районе. Понял. Так что по поводу Ротенбергов угадал. Ну. Бывает, что угадываем. Долго живем, наверное, опыт большой. Кроме всего прочего, в России очень просто угадать. Мне говорят, почему вы попадаете в точку? Я говорю, я беру самый плохой вариант и комментирую его. И получается, что значит, попадаем. Порошенко поручил расследовать дело о поставках двигателей в КНДР. Вот. И я так понимаю, если будет информация, надеюсь, вернее, если будет информация какая-то получена, я надеюсь, что ее, эту информацию опубликуют и мы узнаем. Потому что, честно говоря, по поводу двигателей в КНДР меня очень волнует вопрос. Это очень интересно. Почему? Ну, потому что это такое безответственное поведение, согласись. Давать мощные двигатели человеку, который может запустить куда угодно ракету, ну не знаю, это все же обезьянь, дать гранату. Вот. Конечно, я говорю я допускаю, что эти двигатели собрали каким-то совершенно другим путем. Но есть огромное количество структур, Недаром будто у американцев сидит Которые этим вещами занимаются Представляешь сколько денег Выкатил Ким Чен Ын За такие движки Ну нормально, да? Потому что для нее принципиально И вот тут написали, что И Рогозин высказался что Про это копирование И другие там написали По поводу того того, что невозможно, там Ким Чен Ын не может скопировать, там нужны какие-то особые люди какие нафиг особые люди нужны чтобы скопировать двигатель да, чтобы скопировать э, двигатель Фау один Фау-2 извиняюсь, Фау-2 нужен был только Королев с Глушко который приехал там на что-то копались, какие-то куски движков нашли ну, там, кто-то говорит, целую ракету привезли. Не знаю, что уж они привезли. Ну, в общем, какие-то фрагменты, элементы. Поработали, и все, и получился у них двигатель. Ну, а до этого никаких двигателей-то не было. То есть люди с нуля начинали. А представьте, что у Ким Чен Ина нет людей, которые закончили там какие-то университеты, какие-то институты в Германии, там, я не знаю, где, в Швеции что они не могли получить эти данные. ничего секретные по всему миру, они абсолютно не секретные. Ракетный двигатель одинаковый, что на гражданскую ракету, которую Илон Маск сейчас закидывает, что на военную. Причем Илон Маск сделал гораздо лучше. Поэтому говорить о каких-то суперских специалистах, наверное, не приходится. По всему миру можно собрать сколько угодно, можно в закрытом режиме вообще поработать. Кто знает, ну, какую угодно можно легенду придумать. Частных компаний, огромное количество, которые э, запускают ракеты. Мы видели, как японцы сейчас запускали, правда, аварийно, да? Как Новая Зеландия запускал тоже неудачно. Но какая разница, двигатель-то у них есть. Никто же не спросил, ребят, а вы двигатель-то откуда взяли? Кроме Украины, России, там нельзя нигде двигатель шу взять? Конечно, можно. США серьезно относятся к данным о поставках двигателей из Украины в КНДР. Ну, ну, я бы на их месте серьезно относился, если такая ракета до них долетает, то, естественно, надо относиться. И вот э, СМИ сообщили, что КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели. Ну, я даже в этом не сомневаюсь. Но если люди могут самостоятельно сделать ядерную бомбу, если люди заняты сейчас производством термоядерного устройства, то почему они и ракетные двигатели не могут сделать? Конечно, могут. – Такое неожиданное сообщение. Не, – Не-не, вот я, прям секунду, из этой же темы у нас э, скинули у меня, я не знаю, когда это произошло, но вот чтобы характеризовать э, Северную Корею и понимать, в чьих руках находятся двигатели, ракеты и так далее, а Вот такой был твит. В результате тайфуна лайн когда он прошел, я не знаю, в КНДР затопил провинцию Хамген-Пукто. В результате стихии одна из школ города Хвирион. Оказалось затоплено. зал школы, боясь наказания вместе с шестью учителями и шестью учениками, бросили спасать портреты семьи ли лидера КНДР Ким Чен Ина, его отца Ким, Ир Сена, а, Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. В результате случившегося все 13 человек, включая детей, погибли. Вот это ну, что было. Понимание того, у кого в руках находятся ракеты, ядерные бомбы и, и так далее. Но должно быть понимание того, что просто запретительными какими-то мерами запретительными мерами мы ничего не решим. Завтра появится какой-то Ким Чен Ир, Ким, э, Ким Чен Ин, только не в Корее. И не будет он диктатом, он будет каким-то миллиардером, как вот очень любит в доктора зло показывать там, в каких-то других фильмов, То есть это будет какой-то человек, который нажил денег, сошел с ума, э, сумасшедший профессор и может изготовить все, что угодно. И как от него защититься? Вот методы защиты должны быть выработаны. И это не запретительные методы. Если будут пытаться запретить например, на метод биткоина, запретить там того запретить, этого запретить, и таким образом спастись. Нет, не, не спасешься так. Другие варианты должны быть. Пусть они подумают, я подсказывать не буду. Россия не поддержит идеи, направленные на экономическое ухудшение, удушение. КНДР, заявил Лавров. Ну, потому что особое отношение, понятно. То есть хочет хорошим, таким красивым, не поддерживать, чтобы санкции были против КНДР. Ну и это такой еще и опосредованный вариант. Зря вы против нас санкции устроили. Мы хорошие, а вы такие вот плохие. И кроме Лаврова тут еще всяких заявлений масса по поводу экономического давления на КНДР. Очень интересно когда лидер КНДР в прямую говорит, что по Гуаму шарахнет. Там уже тревогу включают. А тут говорит: да нет, ну, ну хороший, что давайте экономически его не будем душить. Вот если уж шарахнет атомной бомбой, вот тогда мы уж его задушим. А Трамп похвалил Ким Чен Ына за мудрое, обоснованное решение. Представляешь, то есть, чтобы быть мудрым, надо вначале сказать, что я всех нахер разбомблю, а потом сказать, да не. Ну, наверное, я не буду вас пока бомбить. И это мудро. И обоснованно. В Белом доме назначили исполняющим обязанности директора по коммуникациям. Об этом сообщили СМИ. Да, ну, вы, значит, директор по коммуникациям. Это одна из помощников Трампа, Хоуп, Хикс. Мы посмотрим, что она нам ну, публичным человеком, я не знаю, будет она, нет, как этот вот скоромучий, который там что-то был некоторое время публичным. А вот вашингтон Пост заявил, что электронные письма штаба Трампа говорят о неоднократных попытках организовать встречи с россиянами. Да, то есть почтовые отправления говорят о том, что там какие-то встречи были и намечались, и даже с Путиным намечалась встречи из этих отправлений, видно. Ну, это интересно. Но ну, я думаю, что мы... это же не Россия, там же не будет закрытых каких-то рассмотрений. Так что все, узнаем. Трамп снова возложил вину за столкновение в Шарлотт на обе стороны. Ну, здесь можно с ним абсолютно согласиться, когда в процентном отношении понятно, кто, насколько виноват. Но когда есть столкновение, значит, есть две стороны. Значит, и виноваты есть и с той, и с другой стороны, раз столкновения произошли. И вот в Белом доме разъяснили Трампа о виновных в столкновении в Шарлотт то есть... Эти слова Трампа, они, ну, как бы, ну, их не дезуировали, но как-то попытались смягчить, потому что там есть некие ультраправые, а они, как всегда, виноваты гораздо больше, чем все остальные, поэтому вот, вот так. Ну, а на самом деле, посмотрим, как это, как это будет дальше выглядеть. И вот генсек он призвал противостоять расизму, ксенофобии в мире. Но это связано с событиями в Америке. Хотя сам посыл в общем-то правильный. Независимо от Америки или там э -э Сирии. Да? Хотя, честно говоря, по поводу Сирии наверное нужно больше волноваться, чем по поводу Америки. То есть потери Человеческих жертв там гораздо больше. И сама ситуация накаляется гораздо сильнее. Америка-то справится с этими проблемами, я даже не сомневаюсь. А вот. вот Сирия самостоятельно справиться не может уже, потому что там есть уже Вова туда в лес. Поэтому самостоятельно уже справиться нельзя. Вот. СМИ заявили, что твит Обамы о беспорядках в шарлотт -Свилле. Стал старым по популярности в истории. Да, он в этом твите применил слова Нельсона мандела Мне очень нравится. Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть. Если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить. Потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность. Очень хорошее высказывание надо сказать. И <свы> Гозепорта считает, что власти РФ притесняют религиозные меньшинства. Но это совершенно точно в угоду Гундяеву религиозные меньшинства просто плючат здесь. Не то, что притесняют. Да, объявили о экстремистской организации свидетелей ГОВО. Да из-за которых небезызвестный музыкант Федор Четягов теперь не может вернуться в Россию да, ну тут речь идет о кришнаитах, в общем-то перечислении крешноиты, да, тоже подвергаются наезду. хотя что на кришнаитов наезжать я вообще не знаю то есть самые мирные люди которые никогда ничего плохого никому не делают у них Всегда, в общем-то, посыл такой, чтобы всем помогать, да, когда были бомбежки Сухуми, користоиты, это как раз были те люди, кто вытаскивал из-под огня людей, перевязывал раненых, кормил там несчастных и так далее, поэтому, причем без страха. Они это делали, поэтому я не знаю, зачем их трамбуют, никакого вреда они не приносят, но бегают, они там книжки распространяют, хочешь покупай, не хочешь, не покупай книжки, да. но пытаются там о Боге разговаривать, хочешь разговаривать, не хочешь, не разговаривай. Поэтому я, я тут не могу согласиться вот с этими товарищами, которые объявляют их сектой какой-то страшной, там тоталитарной, что их надо там трамбовать. Без устали. А, мусульманка получила 85 тысяч долларов за сорванный полицейским хиджаб. Нет, в Америке, видишь, то есть сорвали с нее хиджаб, она обратилась в суд, получила 85 тысяч долларов. Не срывай, в общем, правильно, наверное. Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США. То есть была Япония Некоторое время Теперь Япония на 44 миллиарда Продала Ценных бумаг А Китай приобрел Теперь Китай Имеет Один Ну то есть Один триллион 150 миллиардов Обязательств Соединенных Штатов перед Китаем. То есть в ценных бумагах. Большая сумма. США усомнились в значимости ядерной сделки с Ираном. Да, вот тут заднюю включили, потому что э, Трамп, конечно, сильно испугался, что они могут разорвать эти отношения. Ну, то есть договор по поводу, по которому Иран обязуется никакие связанные с ядерным оружием шаги не делать. То есть там центрифуги все эти уничтожил, ну и много чего он там сделал. Да, то есть он обязуется брать весь материал в России, сам его не производить для атомных станций, ну и многое там другое. А если будет это разорвано, то Сиран будет, в общем-то, совершенно официально иметь возможность построить там хоть термоядерное оружие без всяких проблем. Поэтому, конечно, они тут лукавят немножко. Они заинтересованы, чтобы Иран не продолжал ядерные, никакие испытания. США признали террористическую пакистанскую группировку Хизб Муджахидин. В общем, я не знаю... Насколько это отразится в России, но я думаю, что сейчас будут каких-то людей трамбовать и говорить, что это хизбульно. Буль... Муджихиддин, да, вот. Ну как? Обычно они делают. Покойный лишит, у него в руке пистолетик, там, и удостоверение такое вот на арабском. А то может и на русском будет прям. Так вот, хизб уль муджихиддин написан такой. Это черный юмор. Но мы же понимаем, что признание такой организации террористической. Она несет разные последствия на территории США и на территории России. На территории России кого-то там чем-то признали, все сразу к стенке, и вся недолга. Сирия уличила США и Британию в поставке химоружия боевикам. Интересное сообщение было, и причем тут же выступила Захарова. Новость о химоружии она прокомментировала и сказала так, так, так, случившееся назвала наглядной демонстрацией того, насколько западные страны в действительности уважают международное право и демократические ценности. О чем она говорит, она похоже нюхнула и сама даже и не понимает, поскольку если те, кто внимательно читал заявления сирийских властей, они должны видеть, что читаю. Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими и отравляющими веществами СИС и СИЭН. Напоминаю, что вещества СИЭС и СИН продаются в магазинах в виде баллончиков. Это еще перцовые бывают баллончики. Это баллончики для самообороны. Это не летальное оружие, полицейское оружие для того, чтобы разгонять демонстрантов разрешено во всех странах мира СС и Сиен. И еще раз напоминаю: даже они сами пишут, все найденные спецсредства, спецсредства, не оружие, а спец. Представляю себе ручные гранаты и выстрел гранатомет. Для чего это делается? Для того, чтобы пульнул и толпа разбежалась. Все. Потому что там сопли, слюни и так далее. Никто от этого не умирает. Не, ну если только не случился анфилактический шок, который, собственно, может случиться от чего угодно. Это редкость музеями. Поэтому Захаров, как всегда, в лужи пернула И получилось это очень весело. Да, а просто... вот власти Сирии окажут всяческое содействие экспертам, расследующим инцидент в Хан-Шейхуне, ну, где реальным газом отравили. И вот они будут содействовать. Но лучше бы они не содействовали. А то это будет похоже на содействие в ДНР. Помнишь, когда содействовали расследованию Падение Боинга. Ну, в смысле, сбитого Боинга. Лучше не надо расследовать. Что-то хотел сказать, я а перебил. Это следующая новость про, про даджистских школьников которым запретили носить бороды. Блин, все, в Таджикистан мне нельзя, в школу меня не возьмут. Я с бородой, Представь, таджикским школьникам запретили носить бороды. И длинные волосы еще. Ну, длинные волосы, я понимаю, даже у нас в школе запрещали длинные волосы, а вот бороды, бороды нам не запрещали носить школьникам. В гислях, на детских садах тоже запретят бороды носить. Это просто безумие Какое-то катится по планете И нам так хорошо Сейчас видно это безумие Честно говоря, когда это непосредственно Творился То многие вещи Не видно были А сейчас Сторонний наблюдатель такой Ну не сторонний, конечно, я в гуще событий Но уже как-то Изменилось положение Относительно Си, да И я вижу Такой маразм, бля Просто жутчайший, не только путинский маразм. Со всех сторон это просто бред. Я вам как-нибудь расскажу. Вы просто не поверите, что такое бывает. В Нигерии смертница совершила кровавый терапию. 27 человек погибли. Да, но ведь все. Бог Харам продолжает развлекаться. Мы помним, геологов убили целую кучу. 33 рыбака. Теперь просто 27 человек. Погибли от взрыва, как правило, там женщину какую-то отправляют на рынок, но не за покупками, а вот за такими вещами в этот раз тоже взорвали рынок. Ну, иногда девочки совсем юные, да, и вот из-за поломки поезда метро в Каракасе произошло несколько небольших взрывов. В метро Каракас несколько взрывов, открыт. сломался поезд. Поезд сломался, несколько взрывов, так что имейте в виду это. Площадь Венесуэлы, станция метро, такая есть. Полиция за один день провела 66 антинаркотических операций на Филиппинах, а другие в СМИ пишут, за ночь эскадроны смерти Дутерта убили 32 наркоторговца. То есть это тот же самый, может быть, вариант, что и в России. Кого то шлепнули, а чего вы его убили? А он наркоторговец. Помнишь как Дребен, который, с ну, пистолет, но ну, пистолет, когда он, говорит, он лично ликвидировал там что-то 1500, там сколько-то этих преступников особо опасных. Говорит, да, последний, говорит, двоих я, правда, случайно задавил машиной, а слава богу, они оказались наркоторговцами. Так вот здесь. Ну ничего смешного, конечно. Представляешь, там такая война жесточайшая идет. Убиты несколько тысяч человек. И они названы все наркоторговцами. А были ли они наркоторговцами или нет? Это уж одному богу известно. А вот Великобритании планирует сохранить границу с Ирландией прозрачной. Ну, это логично. То есть, Великобритания вышла из Евросоюза, а Ирландия находится в Евросоюзе. Ирландия разделена на две части. Одна является да, частью Великобритании, Ирландия, Ольстер, по Белфаст еще Вот, так, да. вот. Ну, поэтому, конечно, справедливо, если. С Северной Ирландии в обычную Ирландию можно будет проникнуть без всяких стен и без всяких этих пограничных кордонов ну, Это, кстати, будет способ попадания из Евросоюза в Великобританию То есть прилетел на самолете в Ирландию, перешел в Северную Ирландию, все, ты на территории Великобритании а вот в Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу. Представляешь, как много и межрелигиозной, и лесбийской еще свадьбы. То есть там развлекаются по полной программе. Индуска Калавати э, ми, Мистри мистр, да, и иудейка Мирьям Джефферсон после 20 летней совместной жизни сыграли индуистскую свадьбу. Какой колорит такой интересный. Суд США приговорил мужчину к смертной казни, несмотря на весомые доказательства его невиновности. Ну такое часто бывает, но вот тут в данном случае какой-то, на мой взгляд, перебор. То есть говорят, доказательств виновности полно, а вот ДНК анализ этого не подтверждает. Мы видим, что в последнее время людей отправляют там... На тот свет только из-за ДНК-анализа. Делал ДНК-анализ, подтвердил все. Идинально. Никакие аргументы. А здесь наоборот. То есть, видишь, система все-таки склоняется в обвинительную сторону. Любая государственная система, в конце концов, даже самая хорошо балансирующая, в конце концов, мы видим, начинает склоняться в сторону обвинений. Поэтому, я думаю, что сейчас начнутся очень скорые и радикальные перемены. В Швейцарии начнут продавать котлеты из, из червяков. Я думаю, что Путину надо взять на вооружение. Он хочет накормить народ. Нормально. хочет кажется, что в Швейцарии едят. То есть, что нужно? Вот сейчас они меня услышат, и я думаю, соберут на совещание, Саша Вор соберет всех на совещание по сельскому хозяйству. Во-первых, естественно, червяки, да, в Японии сделаны уже из фекалий, еда сделана, то есть, у нас говна много, вообще на всех хватит, плюс в Таиландах в различных едят а, этих... Насекомые. Насекомых, ладно, этих едят, как их, господи, пожиратели полей. Саранчу. У нас саранчи тоже навалом. Каждое лето можно там как перерабатывать. Плюс и тараканы. Практически у каждого в доме белковая пища. То есть можно, можно представляешь, как на этом рожиться. Так что во, все те информационный мир и искусственный интеллект. во, на этом нормально. Надо еще будет признать тараканов белковой пищи и со всех брать налог на тараканов. Ну, есть у тебя дом таракан, есть все. Какие? Большие черные или прусаки? Прусаки, но они быстрее размножаются, значит, вот столько денег. А если черные, значит, столько денег, и все нормально. Вот, туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи Ну придурки, маленький дельфиненок там вылетел на мель Его они э, э, затаскали и он погиб А вот в Китае таким же образом замучили 18-летнего подростка Только не ради селфи, а чтобы ислечить от интернет зависимости Представляешь, а в России в Балашихе продавец квартиры убил покупательницу причем, он как, как получилось, я так понимаю, что его киданули. Это очень классная такая схема. То есть взяли деньги под залог квартиры, 1 миллион рублей. Когда пришли отдавать, оказалось, фирма, которая дала денег, нет. А залог оформляли куплей-продажей. То есть сказали, вернете деньги, мы вам обратно оформим эту сделку и с судебными приставами новая хозяйка пришла получать квартиру, она мать четырех детей пристав пока отлучился вызывать полицию, хозяин вышел и ее зарезал вот так бывает, то есть ну, такие как вещи говорил, как говорил великий классик э, москвичей портит квартиру на вопрос, а в данной ситуации уже у нас э, люди погибают, угроз портит, а погибает ну, да. Ну, зато 10 тысяч индонезийцев сошлись вместе в народном танце. есть может, тоже танцы какие-нибудь устроим. Победим Путина и сойдемся вместе в народном, народном танце. Вот сообщают, что на экваторе Марса обнаружены запасы воды. И это очень странно, потому что нам объявили о запасах воды на Луне. А тут теперь объявляют о запасах воды на Марсе, и это официальное сообщение. То есть на Луне воду в седьмом году нашли, но ну, может быть и раньше, но сообщили только сейчас почему-то. И сейчас стало модно сообщать о запасах воды где-то на других космических телах. Вода – это жизнь, вода – это возможность там находиться. да И вот зонд Кассини начал спуск в атмосферу сатурн Я не удивлюсь, если он найдет там воду. И мы даже, наверное, точно знаем, кто будет первыми, первыми исследователями Марса Ну да, да, или лунные, да. Вот друга, грузовой корабль «Дракон» прибыл на МКС и что? Все? Умерло? А, нет, все, отвисли. Отвисли, да. И э, у фанатов Эллиса Пресли начали брать плату за посещение его могилы. Это как раз та идея э, не Взорова, да, а о платном мавзолее. Платный-платный мавзолей, да. Да, в Эллас Пресли теперь можно за денежку попасть на могилу. Интересно. Ну, вот так был небедный человек, а теперь еще его родственники. Вот да, человек работает, человек работает после смерти. Это вот уникальная совершенно ситуация. Причем не только там, когда песни его работают, там и так далее, когда он еще и сам работает. Вот Ленин бесплатно работает, Виша а Веллис Пресли умудрился и здесь. Как, как сказал Шварценеггер в фильме Красная жара» Капитализм. Житель Саратова пытался проплыть в Кубани в Крым на плоту с бутылками. Это уже месяц назад, но информация почему только что пришла, и вот его, оказывается, задержали пограничники и составили административный протокол. То есть пограничники не знают, что Крым наш. Да? Ну, потрясающая ситуация. Представляешь, то есть, по мнению путинских, Кубань... Россия, Крым, Россия, так как как можно протокол вставлять из-за из попадания из России в Россию, да? о чем речь вообще, вот странные такие ребята, то есть пограничники не согласны с мнением Путина так, давай нашритель пишет. Не-не-не, давай это, это письмо потом мы, мы прочитаем сейчас. Давай с донатами, это а у нас время. В чате пишет, Вовы, воды отходят. Воды это хорошо. А вот тут еще в чате вопрос задали э, по поводу того, как э, будем бороться с э, мародерством во время э, революции. Нет, ну мы говорили, что с этим делом бороться должны на уровне местного самоуправления и вообще не, не с мародерством, а с поддержанием общественного порядка. То есть местное самоуправление само решает. Я имею в виду не в виде мэров, перов и херов, а в виде граждан, которые просто определились, там, кто когда дежурит в своем квартале. Там, так далее. Я думаю, что ситуацию очень быстро мы уладим. Очень быстро. Давай читаем донат. Александр Белусенко. Привет из тела Сегодня мне стукнуло 60 лет. Чувствую себя гораздо молодым. А ты читаешь? Я что-то вот читаю. Тут арт-подготов Санкт-Петербург. Не обновил. Сейчас мы Александра тоже, конечно, поздравим. Да, да. Uh, На футболке uh, Freedom Алексей Политиков, Рашен Политиков приз Свобода Алексея Политиков, русском политическом заключен. Очень хорошо. Очень хорошо. Еще кто-то откликнулся, кто сделает эти футболки, деньги мы перешлем. У нас же были заразники. Ну да, сейчас ну, участвуем. И... Мы вот отсюда из шалаша можем только таким образом крикнуть. Просим, откликнитесь, напишите, сделайте футболки, День, которые будут собираться на это перешлем перешлемы, можете их ну, раздадим. Кирилл из Зеленограда, в помощь политзаключенным, спасибо. Кот Верный и Мариночка, Слава, добрый вечер, мы с вами одной крови, уже давно стараемся ватников превращать в соратников. Скажите, могут ли тролли банить в чате соратников? В чате? Нет. Может, случайно э -э, кто-то промахнулся из наших соратников, кто имеет право модератора, кто-то там быстро чат бежит, кто-то э -э, двинул там не так, и все, и кого-то случайно забанили. Если кого-то случайно забанили, простите, это, это может такое случиться, когда особенно вал тролля идет. Дмитрий Курк, слова. Движки для «Циклона» это «Воронеж», там пускай ищут. И отличная новость, благодаря неисправностям SSG и «КПП» сегодня впервые пришлось пригнать А-330. Весь аэропорт вышел встречать. Понятно. Да, хотят, видишь, запретить. Не запретить, а пошлины брать на аэробусы и «Боинге». Да, это хорошая новость, действительно. 330 хороший самолет. Олег, здравствуйте, Вячеслав. Будет ли после революции доступно лечение тревожно-депрессивного расстройства у психотерапевтов? А то же им приходится драть деньги за жизненно необходимую потребность. Не, ну, такой Все виды лечения должны быть бесплатные, это совершенно очевидно. Что такое тревожно-депрессивное расстройство, то я не знаю. Я, в общем-то, знаю, изучал, что такое МДП, маниакально-депрессивный психоз и фаза депрессии, да, который, в которой бывает тревожное состояние. Но думаю, что это более легкое, то есть если то заболевание тяжелое, да, то это, наверное, более какая-то легкая форма, раз не у психиатров, а у психотерапевтов. Но я вот психотерапию. Как-то это ну, не знаю. Я учил судебной, судебной психиатрию, поэтому как-то вот в этих делах я понимаю тут. Но я могу сказать, что любые, любые вещи, и в том числе связанные с помощью психологов, они должны быть оплачены государством. Потому что ну, как, какие-то сверх того, да, там, должны уже. Люди сами могут оплачивать. А то, что необходимо по показаниям, должно оплачиваться из государственного кармана. Иван из Питера. Добрый вечер. Нас кинули на квартиру, отдали 2,4 миллиона в стройке. Можно ли будет после революции взять ипотеку с использованием судебных документов, подтверждающих это? Я думаю, что можно будет взять квартиру совершенно спокойно, потому что... Мы даже и не только тех, кто кинули. Я говорю, жилья будет предостаточно. Вы сами видите, какое количество. Жилья просто простаивает. Владимир Зеленограда по усмотрению. Спасибо. Шагирзады, здравствуйте. Я сегодня перевел вам на PayPal 57 тысяч рублей. Просьба зачислить в рифкоины. На такой именно... Да, хорошо, спасибо. спасибо. Там были проблемы с PayPal. Нам писали люди, что очень серьезные проблемы. Но ну, видишь, вот мы сегодня хотели как раз проверять. Человек написал нам, что нормально все. Спасибо. Бронинский мильдони, 700 рублей от 7 человек. Спасибо. спасибо. большое всем вам. Северяночка. Борис Яковлев из Псковской области, умный и смелый человек, покинул Россию, убежал, убежав от 282-й статьи. Всех достойных людей выдавливают из страны, сажают, убивают. Когда же в народе вспыхнет праведный на гнев? Да уж вспыхнул. Мы же видим это прекрасно. Просто все должно пройти организованно. В панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь. Помнишь там фильм в фильме в каком-то комедии? Ну так, что мы должны спасаться организованно. Наталья, здравствуйте. Долги по кредитным картам типа Тиньков тоже будут прощаться? Ну, вообще с банками особый, конечно, разговор, поскольку я думаю, что мы запретим э, ростовщические проценты. И я думаю, что в каждом отдельном случае мы с банками с этими будем смотреть, что им возвращать, что не возвращать. Но с гражданами мы смотреть не будем. Мы все будем обнулять. Все обнулять, неважно. То есть, да, есть какие-то люди, которые там мошенничали, у банков брали деньги, но это вору-вора дубинку украл, нам это безразлично. То есть это все-таки эксцесс, это не норма. Поэтому долги мы должны простить все. А с банками уже будем разбираться, что мы так сказать считаем, что им необходимо будет возместить, им возместить. А что мы считаем необходимо будет возместить нам. И это тоже будет Алексей, у националиста Дмитрия Боброва, 5 сентября суд в Петербурге по 282 статье. Просьба соратников прийти поддержать. Вячеслав, какого вы о нем мнения? Ну, если человека привлекает по 282 статье путинский режим, то, то конечно, положительно. Что -то можно сказать. В любом случае, всех надо поддерживать. Если кто-то даже не согласен с мнением, которое люди там высказывают. Кто-то что-то в горячках сказал, я считаю, что всех мы должны поддерживать, всех тех, кто против режима, всех тех, кого давит режим, мы должны защищать. Александр, 17. Вячеслав, алкаш Гельцин совершил госпереворот, потом привел за руку Путина. Где легитимность? Почему силовики безвольно присягают прислуживают всяким негодяям? Им всем нужно побродаться с народом. Мы об этом и говорим, так и нужно. Спасибо, Александр. Анатолий, да. Да, нашим патриотам сейчас тяжело, но невзирая ни на что идем единым фронтом против поганцев, разрушающих мироздание. Нашу страну стремление быть прави... правильным. Победа будет за нами. Сто процентов. Евгений Врев-Общак. Спасибо, Жень. Антон, Наумов, Вячеслав, что бы вы хотели лично узнать из тех архивов, которые сейчас засекречены? Ну, а, Во-первых, меня бы интересовало, я уже об этом говорил, расстрел на Новочеркасске, очень сильно интересовал, правда, в этом расстреле. Ну, многие другие вещи, которые я сейчас э, не вспомню, добавлю. ну, куст, конечно. Рязанский И, да. сахар, наверное, Да, да, да, ну, возникнуть. там, навряд на, на ли, рязанский сахар будет в архивах, в архивах такие вещи не хранят. Ну, много можно было бы интересных вопросов задать. Алексей Шемякин. Отличная идея со значком. Салют рукой не покажешь каждому встречному-поперечному. Значок всегда на виду и универсален. Завтра же делаю и одеваю по скриптам. Делаю свой опрос населения по выборам и Навальному. Хорошо, спасибо. И всех просим тоже, делайте опросы, спрашивайте у населения, как относятся к ВОВе, как к режиму. Но про ВОВу в лоб не надо спрашивать, люди, люди пугаются. Нужно начинать, нужны ли перемены? Человеку разговорить нужно. И вот вы опросите 100 человек, и я убежден, что один только будет за ВОВу. Ну, совсем такой пробитый. У нас тут есть еще э, тексты письма, листовки, которую наш соратник... Да, видит. еще насчет Вову будет, за Вову, как сегодня нам соратник, привет, кстати, ну не буду называть его имя, да, он рассказал что в подольске да, побили две женщины побили другую женщину за то что она ватница а он за нее вступился он не знал зачем ее бьют вступился а потом когда ему разъяснили ну больше ее не били но он в общем сказал что за такие вещи вообще она путина любит это который, который вломили а он сказал этим женщинам, соратнице, привет, 5-11, показал вот так, они очень обрадовались. То есть они вначале напряженно восприняли, что он вмешался в эту разборку, а потом увидели, в общем, что большинство на нашей стороне, как видите, даже в драке большинство у нас листовка, которую наши соратники хотят э, раздавать на своих мероприятиях ближайших, э, которую, в общем-то, подкинул идею... Давай завтра зачитаем, да, мы завтра завтра. сегодня не успеем, ничего хорошо, прям с, Прямо <с самого начала, <с только, <с вот как сегодня про значок мы сказали, сейчас мы про донат, мастер йода, ожидание революции, смерти, подобно, вот, денежный э -э на, на световой. Меч световой, вове в жопу, вставляю кнопку нажать, не забудь, прилечь Припечь должность Сидку проклятому за людей страдающих. страдающих то есть это это Гомер нам написал даже это даже не мастер ее да, а Гомер АСС на проверку проверка прошла спасибо так Давай дальше, а то это много. Вячеслав, привет от инкассатора Сбера. Скажите в прямом эфире нашим начальникам Князеву и Макурину, чтобы перестали нас грабить, лишая зарплаты премии, что их путинское время заканчивается, мы с вами Князь Фомакурин, не надо ерундой заниматься. где вы спрячетесь потом? Не надо грабить людей. Это, это плохо. Да? Вот, люди не понимают, что придется отвечать. Время ужато сейчас и не надо ждать Божьего суда. Здесь придется отвечать. Алексей это нам написал. Спасибо, Алексей. Антон Наумов, Вячеслав, кто из исторических личностей повлиял на вас или кого вы считаете наиболее близким себе? Значит, близким считаю у многих и не очень хороших людей не очень хороших. А повлиял больше всех третьего финансом. Я его не считаю близким, потому что я его считаю сверхчеловеком. Я, конечно, не сверхчеловек, и как бы это образец для вечного подражания такого запредельного, понимаешь? То есть тот уровень, которого я никогда в жизни не достиг. Поэтому, конечно, вот он, наверное, больше всего на меня повлиял. И причем не если кто-то влиял своими произведениями, какими-то, я не знаю, ну, произведениями искусства. Это может быть кино, там, это могут быть книги, какие-то, может быть, философские произведения. То Нансом своими поступками, своей жизнью. То есть, этот вариант «делай, как я». И, то есть, когда я, знаю, что он спас многих в Саратской области от голодной смерти, стал изучать его жизни и все, что с ним связано, я был потрясен просто. Вот, я являюсь президентом фонда Нансена, который поставил, в общем-то, единственную целью помощь людям и увековечивание имени Нансона. В Саратской области, по крайней мере, где даже нет улицы. Но вот за все время, сколько я этим занимаюсь, я зампредом Думы был. У меня друг мэром был города. Мне клочка земли не дали, чтобы я установил памятник. У меня для этого были деньги, все. Памятник Нансену не нужен в Сарат. И вообще по России нигде не нужен. В Москве стоит один, ночью поставили, там при царе Горохи. И все. И ни в коем случае. Потому что тогда будет понятно, что есть... Не какие-то ушлепки, которые там перебили много народа, а за это им памятник поставили. Да? Или там украли много денег, а за это памятник поставили. А есть люди, которые спасали многие жизни, причем ничего за это для себя не получают. И вот этот памятник вот, ребенок какой-то будет. Папа, кто такой Нанс? Ну, он расскажет, и это образец. Вадим, силы, здоровья, крепости духа вам, нам, всем. Вячеслав, почитайте почту. Да, хорошо, спасибо. Виталий СПБ. Тест. Все? Заработало? вас. А, да. Александр Белоусенко. Привет и Сегодня мне стукнулось 60 лет. Чувствую себя гораздо моложе. Смотрю вас Сочинской олимпиады Желаю вам победы. Поздравляем. 60 лет. Хороший прям. Возраст такой. Все только начинается. Владилена, сегодня приснилось, что ФСОшники не сопротивлялись совсем. Вместе победим. Победим процентов. Татьяна Слава сегодня я прочитала, что Трамп дал 180 дней, чтобы убрать Путина, а после американцы начнут распоряжаться у нас как у себя дома. Подбирать нам от нового правителя, неужели мы им позволим? Не, ну что значит подбирать нового правителя? Во-первых, Путин, это, не, не знаю, как они, и это мы только можем схорчить Путина и подобрать нового правителя себе тоже мы только можем. Поэтому, что тут американцы, если они э, будут нам помогать, в чем я сомневаюсь, да, ну, по крайней мере, я, я не вижу никаких шагов по оказанию помощи тем людям, которые реально борются с Путиным, И это настораживает. Никакой помощи. Когда там кто-то обвиняет нас в связи с Госдепом, да, то... Это очень смешно звучит для нас. Алексей Калининградский. Извините, что редко и мало кредиты все сжирают. Даже ребенку в школу собрать тяжело. Надеюсь, что при новой власти образование точно будет бесплатным. Здоровья вам, дети, Слава. Спасибо. Джон Ронин. Не будем индейками. 5 ноября будет там, будем там, где надо. Соратники, крепко жму вам руку. Молодец, спасибо. Город Артем, Виктор и я. Без подписи. Спасибо. Спасибо. Елена Альба, СПБ приехала из области там мегафон не работает совсем. Я с вами навсегда. Перечислите, пожалуйста, рекой. Да, спасибо, Елена, спасибо. Олег Хабаровск, на сладости мы побить. <с> спасибо. Сладость от озеро сладкое, уже Путин отдал его. Ладмир Шарыпин, окромный. Прошел. Прошел, да. Ош, а может, с помидорами откуда надо, везут? А, может с помидорами откуда надо везут наркоту? Поэтому Вова и не отдает этот трафик, не создает конкуренцию, дабы не спалиться. Интересная мысль. Я думаю, что наркоту они возят самолетами, у них вообще проблем нет. Или баржами, как кокаин от мадура да? а героин от талибов. У них все нормально получается. Фома. Да как тут очиститься? Ты, тесть мой все рожки отстрелял на даманском все, так, все, ж, э, э, жены добро добро не хочешь через термес заходил про себя молчу да и хрен с ним делай что задумал я с вами спасибо Ю, юрец испанец слава и хунта привет слава знаешь почему пуйло за помидоры уцепился так вот он себя Видит в роли мистера Помидора с мультика Чиполлино. Да пусть знает, что мы его раздавим. Слава Пунте. Спасибо. Хорошо, большое спасибо. А вот Ольга Арсениева. Мы вчера не прочитали. Мне сегодня 40 лет Зачистите в рефкоины. Виварили все. поздравляем с прошедшим. Оля, большое спасибо. И всех, кто сегодня писал нам и в самом начале про день рождения всех поздравляем от души поздравляем всех конечно так давай прочтем в чате там 3-5 минут что-то не могу тут прочитать что-то какая-то фигня как переманить побольше Навальногоцев? а куда их переманивать они все с нами навальновцы их не надо никуда переманивать вообще я думаю, что все прекрасно мы двигаемся в правильном направлении такой Вячеслав, а вы часто не боретесь за социальную справедливость за социальную справедливость если мы говорим про народовластие народовластие предполагает социальную справедливость. Нужно просто понимать, что это такое. Потому что понятие социальная справедливость для э, всех свое. Вову тоже Путин думает, что он социально справедливый. Он же народу не дает совсем уж умирать. Он откидывается со своего стола там, на стол более низкий и так далее. Там, по ранжиру. Так. Поэтому... Про революцию. Что про революцию? А за сексуальную справедливость? Сексуальную справедливость. Вот это я вообще не знаю, что такое. В этих делах я абсолютно стандартный такой, не абсолютно неинтересный. Мальцев Слабак Версус Баттл не досмотрел, а Белковский аж два раза пересмотрел. Ему очень понравилось от себя. Скажу, что это шедевр. Ну почему Слабак дело тут не, не в слабости что-то посмотреть? Просто ну, это, это не мое. Это уже. Мне очень понравилась размещенная картина. То есть это в Твиттере две картины. Дуэль Пушкина. И Дуэль Лермонта. говорит, вот так такой батл был у поэтов раньше. Вот настоящий батл, да. Вот это нормально, это я понимаю. Не, я говорю, я понимаю, когда экспромт. Вот это я я могу понять, когда люди сочиняют стихи экспромтом, и это поединок. Да, как э, знаменитый поединок в Труа да, э, Франсуа Вильон Карл орлеанский э, очень гениальные стихи в переводе естественно я стар французским не владею но мне кстати больше нравится стихотворение Карла Орлянского а Вильон там победил там, сейчас. Угу. Блин. Блин. <свят> вот так вот назови, Назвался Груздем И не можешь вспомнить да? От жажды умираю Близ фонтанов Жару любви от холода дрожу обеспеченно, забота неустанно Слепой я по путям Других вожу Я не людим Но с многими дружу Я весь в трудах мне всегда, досужно, добро Вийон, да, служно, доброе и злое, вам если лисе дорожно, это Вион, да, ну, в смысле, это часть, конечно, как бы, стихотворения, а, а Карол а... Нет, это как раз Карол был, да, Вион. Принц, я истинно теряю счет, но ни одна мне вера не дает. Таким всегда я был, таким я буду. Внизу узревший пламень всех высот, я всеми принят, изгнан, отосюду. Точно так в ее на то орлеанский. Видишь, ну, если сейчас посидеть и повспоминать, но ну, я думаю, это никому не интересно. Я вспомню и то, и другое стихотворение. Вот можно проверить сейчас. Выключим эфир. То есть, помню труки-то, помнят руки-то. Так что иногда бывает страшно, когда вдруг ты понимаешь, что забыл. Что-то очень-очень важное такое. Блин, это безумно страшно. «За То есть это... Говорят, что забывание таких вещей – это признак начинающегося старческого слабоумия. И я, если что-то забываю, у меня просто напряг, я, я мечусь и стараюсь вспомнить, вспомнить, вспомнить и когда вспомнил, фух, выдох ну все, значит я пока не слабоумный слава богу, представляешь а наверное старское слабоумие будет выражаться в том что мне это будет пофигу я, я это понимаю внутренне, но все равно как-то пугаюсь, то есть я не столько боюсь смерти, сколько боюсь стать дураком это для меня пунктик причем у меня эту, эту, в роду не было ни у кого старческого слабоумия, все доживали. Ну, кто-то до преклонных лет, кто-то раньше умирал, но, в общем-то, рассудка никто не лишался. Наша зрительница вместо вопроса дает ответ на такой риторический вопрос: что же такое-то все так, вообще какие, такие, такие люди-то странные, ужасные, от нас. Вот она пишет. Сейчас, пока колегию, когда вместо мудрецов. Некоторыми государствами управляют дегенераты, мошенники и преступники. И это только начало. Я могу ну, -Юга, ты меня пугаешь, потому что я, я знаю, что она какое-то безумное количество лет длится. Там Самый короткий период это, да, там что-то полмиллиона лет. 500 тысяч. 500 тысяч, да. А прошло 5 только, да, в скале Юги. 5 тысяч лет, а еще 500, ну, говорят, сейчас будет какое-то вкрапление. 10 тысяч. В Коре, То есть это, это, мы... это маленькое Нет. такое, совсем крохотное вкрапление. Вот было бы очень бы хотелось, очень бы хотелось, да, чтобы нам вот как раз вот вошли мы в Сати-Югу и чтобы все было нормально. Так. Вячеслав, сколько нас сторонников революции, есть ли данные? Ну, данные конечно есть и есть они у путинцев и путинцы видите нас будет не дуром именно по этой причине что огромное количество сторонников на сегодняшний день сами путинцы выдают около 37 процентов людей которые в той или иной ситуации то есть в первой второй или третьей волне готовы участвовать в революции или поддержать ее каким-то другим путем. И это не мои сведения, это сведения путинцев, они это знают. Они очень напряжены из-за этого, очень напряжены. Причем потрясающая ситуация, что некоторые из этих людей, которые вот в этих 37%, некоторые из этих людей рассматривают работу ВОВу как удовлетворительную. И при этом хотят революции, хотят его смести. Ну да, удовлетворительно, Ну, ебану. Понимаешь, удовлетворительно. То есть это, я думаю, те люди, которые обеспечены, у которых все нормально, там где-то на Рублевке живут, длинную сигарету курят. Ну, ну да, ну все нормально. Ну, ну затрахало то Вова, там Сирия какая-то, Украина, война, блядь, Ну нафиг, понимаешь, то есть... И они тоже, я же вам рассказывал про человека, который является в очень богатым, миллиардером фактически, И купил специально теплую одежду э -э, в свое время, чтобы выходить на митинги, которые проходили в 2011 году после выбора в Думу. Он был везде, на болотах, везде. У него была специальная одежда для всех этих мероприятий. Как у рыбаков, да? Да. Так. Эфир кончился, пишут. Ну, раз так, значит, так тому и быть. Быть посему. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.